Так. Ну ч ⁇ все. крайний квадрик, Красава, бля, сейчас покажет. <соспит> давай, давай, давай, газуй, блядь. Чтобы морда была на высоте. Во! Газуй, газуй, газуй, газуй, газуй, без газа нельзя. Вот так и емко, и емко. И емко. Ничего, ничего, нормально, газуйте, главное. О, о. Ну, газуй, давай, чтобы не было газа. Ну, проскочи ее. На газе, проскочи, проскочи, проскочи. Все. Во, проехали ее, все. Вот там была. Газу, газу, газу, газу, газу, газу. Вот. Блин, ничего.